Приветствую всех на моем канале! С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе я буду делать вот такую бабочку из самой узкой ленты. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы я взяла атласную ленту. Ее ширина 6 мм. Для работы понадобится расческа. У меня она с шагом между зубчиками в 9 мм. Эта бабочка будет предназначена для зажима для волос. Вместо фетрового кружочка будет кружевной цветочек, а зажим длиной в 4 сантиметра. Для работы нужна зажигалка, иголка с ниткой, клеевой пистолет, а украшать бабочку я буду бусинами разного диаметра. У меня 18 штук с диаметром 4 мм, 12 штук с диаметром 3 мм и по 2 бусины диаметром 6 мм. 8 и 1 сантиметр а для тела бабочки я использую полубосину с диаметром 8 миллиметров она очень красиво переливается но камера этого не показывает итак приступим к заготовке крылышек это центр моей расчески это для удобства работы. Теперь завожу ленту вот так немножко назад. Так, чтобы пальцем можно было удерживать край. И теперь ленту буду заводить за 4 зубочка. А снизу за первый зубок. Теперь за второй зубочек вверху. И внизу за один и тот же. А здесь буду вверху подниматься на один зубчик вверх. И таким образом я делаю 6 петель. Вот 6 петелек. Теперь я всю эту конструкцию снимаю с расчески. Ленту уже можно обрезать, а здесь по центру разрежу все свои ленты. Подровняю срез. И зажав пинцетом, оплавлю их огнем зажигалки. Вот такая заготовка крылышка. Вторую я делаю точно так же. Получается два одинаковых крылышка. А теперь буду их украшать. И начну с бусин диаметром 4 миллиметра иголку с ниткой я ввожу внизу основание отступив от края примерно 3 миллиметра на иголку я нанизываю 4 бусины И теперь мне нужно определить центр. Я сжимаю все петли, и вот так продавливая их, намечаю середину. И теперь в каждый сгиб я буду вводить иголочку. Вот, по сгибу и по середине ширины ленты. Теперь я буду брать по одной бусинке. Таким образом получился столбик по центру. И его будет завершать бусина диаметром 3 мм. Я ее пришиваю и иголочкой возвращаюсь в исходную точку сквозь все бусины, проведя иголочку. Только иголку я вывожу не в то место, где у нас узелок, а с противоположной стороны. Вот так. И теперь я нитку закреплю для того, чтобы она не расползалась и бусины держались плотно друг к другу. Теперь я ввожу иголочку с правой стороны от центра и прохожу первые четыре бусины. Здесь я буду пришивать большую бусину, ее диаметр 1 сантиметр. Здесь произвольно я вот выбираю место где пришить мне эту бусину и опять поджимаю ленту, намечая место, где я буду работать иглой Вот в первый уголок ввожу иголку с ниткой и подтягиваю бусину. Теперь еще лучше намечу и вверху будут эти бусинки 3 миллиметра опять иголочку я ввожу в уголочек а здесь вывожу стараюсь по центру если Промазала, значит, надо вернуться и переделать. Вот так иголка идет к следующему уголочку. Здесь важно выдержать расстояние между маленькими бусинками. Желательно, чтобы оно было одинаковым, потому что это будет верх крылышка и будет очень бросаться в глаза, если получится неровно. Опять уколочек. И еще раз в уголочек. И теперь последний уголок и последнюю бусину я буду закреплять то есть я прошиваю вот так и еще раз эту бусинку я пройду иголочкой а теперь иголка идет вдоль всех слоев ленты вывожу иглу в большую бусину и сюда а здесь надо нитку подтянуть назад потому что она немножко стянулась у меня теперь я прохожу вниз крылышко через 4 бусины нижние вот и теперь буду делать вторую половину крылышка Беру бусину в 5 мм диаметром и все слои собираю вот так и прошиваю иголочкой. этих всех слоев ставлю бусину диаметром 8 миллиметров и цепляюсь за верхнюю бусину центрального ряда вот так подтягиваю нитку и возвращаюсь опять же через эти две бусины к основанию здесь ниточку нужно хорошо подтягивать чтобы нитка не была прослабленной и ее не было видно среди бусинок И теперь нужно ниточку закрепить. Все, крылышко готово. С какой бы стороной вы его не повернули, оно симметричное. Поэтому второе крылышко я делаю точно так же, как и первое. Ну вот, оба крылышка уже готовы. Как видите, они зеркально отраженные, симметричные. И теперь приступим к подготовке основы для нашей бабочки. У меня зажим серебристого цвета. Меня такой цвет не устраивает, поэтому я его закрою лентой основного цвета. Для этого я использую горячий клей, наношу его на поверхность зажима и подклеиваю ленту. Кстати так наша папочка будет держаться лучше. Большая гарантия, что она не отпадет. И теперь этот конец. Здесь клей на внутреннюю сторону зажима. И ленточку укладываю при помощи пинцета. Теперь возьму цветочек и приклею его по центру зажима. Его нужно приклеить хорошо, чтобы все держалось очень-очень надежно. Теперь наношу клей немножечко левее центра цветочка и приклеиваю левое крылышко. И обратите внимание, что его я приклеиваю под прямым углом. Вот так это выглядит. Даю клею хорошо застыть и теперь второе крылышко буду приклеивать на расстоянии примерно в 5 мм от первого и тоже под прямым углом. Здесь не нужно спешить. Надо, чтобы клей хорошо схватился. А теперь я вот таким движением разворачиваю крылышки. Они прекрасно держатся. Прекрасно держат форму. Не падают. Не разворачиваются плашмя. И вот можно уже поставить Условное тело бабочки. Ставлю этот стразик. И все. Моя бабочка готова. Я благодарю всех за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии, за лайки и подписку на мой канал. С вами была Ирина. До новых встреч!